Всем здорова, с вами Гидрадионос4 и сегодня у нас реакция на Мармока. Майнкрафт, баги, приколы, фейлы. Причем слово баги зачеркнуто. Майнкрафт, ну, даже не знаю, по-моему, Мармок говорил даже, что не будет записывать эту игру вообще. И вдруг выходит ролик по Майнкрафту. Давайте смотреть, что там за баги нашел. Хотя, видимо, суть потому, что зачеркнуто не он не нашел нифига. Майн, крафт, Майн, Крафт, Майн, Майнкрафт, Ну ладно, <с000> я в садике с кубиками как-то справлялся, думаю, здесь справлюсь. О, за да, игре то Серегу oh. найти надо. Вот oh. он. Oh. здесь рядом. Вот он стоит. Oh. Oh. Oh. привет. Оо. Рты. Рыжий стой. Доропатые легко, да, глаза следятся, погоди. <с> Чатку выжигает. Квадратные кубы в глазах Мне, глаз попал, Мне да? надо, чтобы мой мозг адаптировался к этому гловатому окружению, чтобы он воспринимал этот мир за настоящий, понимаете? Эх, отлично, Олег копает себе яму уже. Ну что дерево? Не квадратное, цилиндрообразное нормальное дерево, да? О, Вот это не. Облака. У, какая приятная сегодня погода. Все, я привык. Марин, давай. А, запахло березой. Что? Итак, теперь. Так, это на... кто? Погоди. А, так это Олег такой зеленый. Олег, короче, у него такой скинчик дракона классный. А, это набор пиццей. А, можно менять. Я Погоди, я должен представить, что это дракон. Это дракон, это дракон, это дракон, это дракон, это дракон. Сука, тут дракон! Бей, блядь! Да клапнул, что это дракон, его надо бить, да? Тут честно, я не понимаю, что такого особенного в этом Майнкрафте. Просто выживалка. Ну, Че он так нравится ему, школьникам? Объясняй нормально. Так, короче, в самом верху второй. второй туда ставишь Палка. Э, дерево. Дерево. Дерево... дерево. Дерево. Дерево. Я все дерево переработал в доски. До доски, да, доски. Ду доски, ду -доски, ду -доски есть, да. Ду -доски. <laughs> Дождь пошел. Потом. Ты вызвал Потом? дождь своим словом, блядь. Все, это началась игра. Мы играем. Да. Это Майнкрафт? Это все, это мы тут. Ты что это Майнкрафт? Да, это уже нашел. Я ощущаю прям реалистичность этого дождя на своем лице, квадратном. Я тут-то. Да, еды. Ну давай, я пережарю. Дождь из кубиков. На правую кнопку нажимаем и перетаскиваем. Там готов. что тут у нас? Ммм, жареная свинина. Без надписи не скажешь. А теперь на правую клавишу, на счет три. Раз, два, два три. А, муа, как было и вкусно. И? Что так что это было. А, после беглого знакомства с игрой, мы разжились небольшим домиком и начали заниматься хозяйством. А если я потеряю дом, как я найду его? Да никак. А. Вот и все, придется строить новую каждый раз. Э, в смысле, блядь, никак. Олега, <свят> Олега, работай, Олега. Я могу его толкать, прикинь? Олега? Да. А он на фк, видимо, да? О, я его сейчас закопаю здесь где-нибудь. Сейчас я помогу тебе с этим. Пом, пом, пом, пом. А где я? А где это? Что-то забуровано, Легко. Вот нахрен. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Умирай спокойно, блядь, что ты там шевелишься, <laughs> не понял. Так уж и быть, в этот раз ты отделался легко, дракоша. В следующий раз я придумаю что-нибудь поинтереснее. О! Все, выход закрыт, понятно. Ты замуровал. А, пустите меня! Пустите меня! Пустите меня! Я тоже заделал. Майнкрафт чем-то напоминает мне мою любимую Дайнтлайт. Здесь тоже днем все прекрасно, а ночью начинаются похождения непонятных тварей. Ночью да. в Майнкрафт это Зомби, как маршрут как как пик. Вроде тебе страшно, ну, но, но ты туда лезешь. Пацаны, пацаны, наши... как отсюда выбраться? Пауки. Блять, я возьму эти факелы, хорошо, они мне пригодятся. Да, бери. Тут этот трипер, который взрывается! крипер не спереди они меня зажали суки три сердечки оставили мудозвонить не не не не не а, -а, -а! а в воде еще тоже бывает. Лучники, хуючники да ну а знахер, блин дайте мне до дома добежать Ой, я дом вижу я же не доживу правильно я же не доживу мать твою давай попади мне прямо в лоб спасибо Ванга. Ты проследи, посмотри, как это выглядит. Попади иди мне с... прямо в лоб, стрмненько. А зачем он? Так как я снова не записал нужный фрагмент, мне приходится за кадром объяснять, что здесь происходит. Ладно, сделаем это быстро 3, 2, 1, дело было вечером, мы играли втроем в Майнкрафт И один из нас свалил спать, это был Тёма Остались мы с Олегом, и мы с Олегом решили устроить Тёме небольшую ловушку в виде ямы перед домом И забросить её туда на следующий день На следующий день Тёма пришел первый и спалил всю нашу с Олегом контору А дальше вот как все было Ну что, все, поздравляю да. вас с домом Спалил всю контору Да, нужно все довести до ума уже Сделать все красиво Слушай, а что здесь произошло? Здесь поменялось немного Немного, Чего? я чуть-чуть расширил Блин, Пока. ты нам все Испортил Ты нам похерил ну, такой сюрприз бля. Понятно, короче Я когда расширял Эх. дом, я туда свалился угу. Нет, нет, нет Ты жив? Ты чё, яму полностью закрыл? Слушай, раз ты похерил нам э, эту ловушку для и тебя, давай посыпаем ловушку так Вот это будет многохотовочка. Вот это он нахуит. Давай вот где-то вот здесь, не знаю, 4 на 4 сделаем. А как ты хочешь, чтобы он туда попал? А мы анальную пробку сюда кинем, и он сам прибежит. И дно тоже укрепим. <Стут> Все, смотрите, круто то получилось яма смерти. Хорош. Все, давай ну выбирать. тихо тихому ты выбирайся. Мо, Но... <сосат> идеальное преступление. Все, короче, если кто-то наступит, это может это... доскакалось на. Он сам наступит случайно. Ди... Отвечаю. Он а, же как да, обезьянка. Он как слон yes, здесь будет yes. носиться туда-сюда. Выпустите меня. Пока. Пизда, трагедия. Все, короче, смотри, Санси, ровно я под, под я все цветками время. ловушка для Олега. Мы его заманим а, сюда. Что за костюм кактуса? <свист> и под этими же цветками закопаем. Типа могила. <свист> <свист> О, Олег, здорово, Олег. Хуй, Олег, здорово, Олег. О, <свист> смотри, короче, он взял и расширил дом. И когда он этим занимался, он, короче, спалил нашу яму для него. Сука. Вот. А да. Мы и так старались. Да капец, я аж устал стараться. Да я верю, там столько выкопано, mm. я, кстати, я летел полдня. Надо гавер найти, а собака сейчас волк-то превращается? Это мой собака волк, гавер, это всё Забыли. Как тебе мои собаки, Олег? посмотри на них, только посмотри на эти комочки сладкие, так и хочется их за яички милашки, да. А как ты их назвал, давай. А, Гуф-гуфыч и тим-тимыч. Это две мои очень преданные псины. Чай, идет Богдан или не? большая, смотрите, какой моли-поиска? Почему не Он уже твой, он уже слышал. Я Да, он такой маленький, такой красивый. Либо не гею установили его, либо Тим Тимыч скрывает от меня свое прошлое потому что один из них самка, да? да? спасибо. Ты пукнул? Да, я пуклю носом, что, что ты несёшь? Чё о них потом разделся? Мне твою белочку славит! Потому что ты слабкий! Не бей вы Он мелкого убил, блядь! Чем больше будет, ублюдина. Гу-гу, фэчфас! Принеси мне его яйца! Короче, вообще сбор. Общий сбор во дворе Суки прямо сейчас. Итак, в силу вступает приговор по всем статьям квадратного законодательства. Подсудимый, станьте ближе, пожалуйста. Смертная казнь тебе гнида. Ё, Йо... отходим. Не по... Я не попал. На чем то подорвался? Сдох, смотри на него. Смотри, смотри, посмотри. <смех> Смотрите, что делает адреналин с человеком. <смех> Слышь, Олег, да. я придумал для я тебя наруту собачку. Я сейчас буду приручать каждую собаку, которую встречу, а потом... Меня загрызут? Не, они тебя сначала выебут, а потом загрызут. Ну тогда можно сделать тогда арену. Там, там у меня нет такой команды. Мэр, мэр, мэр, я так это... и сделаю, хули ты думал, я еще и запру эту арену, ты оттуда не выйдешь. Ребзя, я короче углубил нашу тиль немножко. Ну а теперь осторожнее, если будете бухими возвращаться домой, не свалитесь туда. Блевать сюда можете, но аккуратнее. С собаки нападет твой туда и все. О, ты долбоё, блядь. Нет, слушай, Вторую сириту, собаку угробил. Блядь, труп, Арена, в четверг. 18.00. Понял, гнида? Я приду с армией, собак. что? Возьмите собак спустя! Сюда, сюда! Ариана здесь! Сюда, за мной! Гуф Гуфыч, Тим Тимыч, Гаф Гафыч, Груф Гуфыч, Сиф Сифруыч, Блютуфыч и все остальные фычи! Так, ну что биться собачек? Готов к моменту икс? Угу. Нравится мне твой настрой, только вот он продлится недолго. Давай, давай, спрыгивай. Подожди, спрыгивай, блядь, спрыгивай, не давай, смелее. Чё нормально, не голодный. Ты в центр встань, прям, прям по центру. Давай. Подожди. Я могу Туда Я могу давай, да даже есть. Ну, бой должен быть честным, так что ты должен обороняться. Давай, давай, смелее, чё ты? Где твоя бучая хвалец, Гнида? Они такие милые. Я люблю котов так. Пиздавай. Кушай! Живи-то! Чем вас кормят, ⁇ пта! В этом весь прикол. кто то кто то кто то кто то кто то кто то кто то кто то кто то кто то кто то кто то кто и дадим пощам любому. Чё за дырка во дворе, я не понял. А, а кто там? Ну, Богдан торговал. Ты нахуй Вот, смотрите, сейчас будет эксперимент, мальчики и девочки. Идемте сюда. Давай. Смотрите, как будет это работать. Портал. Мы ставим динамит сюда, динамит надо подпаривать, я сейчас брошу тебе зажигалку. Ты его подпаливаешь и резко убираешь блок. Ага. Маги, я не Он он вниз должен будет улететь. Хорошо. А я подпаливаю, Олег, ты убираешь блок. Давай. Да, давайте. кто, кто первее должен сделать? Олег начинает ломать, ты подпаливаешь. Давай начинай. Давай. Начинай. Ты не поджег? Я поджег. Что я поджег? Ты кусок земли. <свист> <свист> <свист> не то сделали, нужна, что планировали. Тут летучая мышь днем. Что она тут забыла? У нее что да? Летучая мышь сбились. там такие есть? Я, я попаду, я попаду, смотрите. Я, я попаду. Я должен попасть. Я попал! Попал? Да ладно. А, всем похуй. Марин, открой калитку. Есть, Кстати, обратите внимание, ни одного могу пока о, сенкулю. смотри, что нашел, ламу. Он реально ламу привел. Это пидрила с характером, Вы осторожней с ней. Я пока ее довел. Что происходит? Что происходит? Она плюнула, она плюет, она плюет тебя. Она плюет и это урон носит. Нахуй ты меня привел! Я говорю, она ебанутая. Можно можно вытащить ламу из дикого леса, но дикий лес из ламы не вытащишь. Все, отныне здесь твой дом. Отдыхаем, разота и Буча. Что ты сказал? О, бля, чё ты обернулся? Что ты сказал? Привет, на! Помнится, ровно год назад я сказал следующее. Теперь я прощупал почву, да Так что, когда я в следующий раз Соберусь на Игромир, я об этом не забуду Упомянуть на основном канале mm, Ммм, будет поедать на Игромир да. я в этом году еду на Игромир Опять, и учитывая yes. опыт предыдущего Года, в этот раз я подготовился И, чтобы систематизировать Все это мероприятие, у нас даже Получилось договориться с организаторами На а Сессии на, на выставке Ну, знаете, чтобы избежать неловких Ситуаций, как в прошлом году, столкнуться и прочими неприятными ситуациями пришли нормально сфоткались обнялись вытерлиок да 4 ну и все фото и автограф сессия пройдут на территории камиконы раша в пятницу в первом зале 4 октября с 1530 до 17 в а, остальные не... дни да, вот сам план видите да это это один блин вот, там... это автограф только шестого вот надо это все на территории Комиконрата. То есть вы заходите здесь или здесь, идете прямо, и попадаете куда надо. Или если вы пришли через этот вход, но вы пришли с девушкой, то сначала вы обойдете несколько стендов, а потом весь игровир, пока не я тут в туалете прячусь. Стоп, тут что-то не так. Ну да, как же Барбок без писенов, да? Все понятно здесь был грябаный мормоки майнкрафт которая кстати не такая уж и плохая игра почему я все-таки в нее сыграл несмотря на то что говорил что никогда не притронусь к ней. Понимаете, мои вкусы в плане игр сильно изменились, так как я многое из эти годы перепробовал и мне просто действительно было интересно посмотреть, что это за игра. И, ребят, я придерживался ошибочного мнения. Это действительно хорошая игра, которая честно заслужила свою популярность. Если вы оцениваете ну, кубач, я, я, я не знаю, его, что не просто в этой игре делать, кроме как, как выживать там и всё. Да, я ну, раньше что мне там что-то собирать там надо. Другое. У всех порой мнение насчет чего-то Меняется. Времени много прошло, я много чего перепробовал, где-то друзья повлияли, вы часто просили, и все это так или иначе исказило, а по итогу и вовсе изменило мое мнение. Вывод Майнкрафт мне понравился, несмотря на то, что я говорил раньше. Кстати, я не нашел ни единого бага. На этом все. Увидимся ну в Ну поэтому и зачем слово боги, да? На живую. На игромире. Пока. Увы, мы не пересечемся. Он 4 я шестого только. Собственно, события осени. Эл, отопление, все. Когда Мормок не находит багов в игре, увы ах, ну, и ахну, и уиет. Капец, эта фраза не включать до лета прям по-больному. Ну, не знаю, ребят. Я понятия не имею, что вообще делать в этом Майнкрафте, вот кроме как выживать. Ты что? Я не понимаю, в чем там смысл какой конечный? Ах, конечно, обидно то, что Мармок только будет 4 числа, а в остальные дни, че, где он будет-то? Почему он на остальные дни не согласился? Ладно, если понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лайки, подписывайтесь на Мармока и до следующего видео.